Хэй, hey, йоу, всем привет дорогие друзья, вы на канале Йобогейм, и мы с вами как всегда ваш Сантьяго. и сегодня я продолжаю прохождение Resident Evil Village, все дела, готовь для себя крепкий чаёк, готовь для себя пару вкусных плюх, а мы начинаем! Так, и вот мы получили какую-то вот винтовку снайперскую, да, здесь есть а, как, своего рода какие-то горгули, да, или кто это, ну, демонюнь, который летает, значит, по воздуху. Я не знаю, как с ними пока бороться, не знаю, сколько патронов потребовалось бы на то, чтобы их, а, мать их, пристрелить, да. А, нет, лифт здесь работает, лифт здесь работает, соответственно, что, можем раз... о а это, ну, какие-то резвые, да, шустрики? То есть с ними так просто не поэта. О-о-о. о о, о, о. о смотри, смотри, смотри, что делаю. А что, а что, можно тогда? Ах ты, маленький, негодник Ага, порох выбил из этой дерьма. Куска, из этого куска дерьма. Так, давай посмотрим по карте. А, крыши, не крыши, балконы, крыши. Я пойду вот по этому пути. Не знаю, правда пока, куда он. Ага, еще одна. Еще одна. Куда меня все это приведет? Так. Ага. А если тебя вот за бортом скинуть? Пойдет далеко или нет? Давай. Ага. Давай, еще, еще, еще, еще. еще. Ага. Еще, давай, давай Еще. Все? Гниды вонючие пас, Паскуды, твари, падлы Так, я уничтожил троих Может быть уничтожил, может быть нет так, понял Ну понял ага. ага Ага Так, я пока побегу наверх Спрячусь за колонной от этих отрадных существ. Богу, а, богу не у этих. Неугодных. Богу неугодных. Ага. Ага. Ага. О, а, хорошо, да? Хорошо, да? Согласись. Лучше, чем ничего. Согласись, приятно, да, получить? А, ну, по горбот такого молодого человека, как я. А как. Ты видел, как я умело работаю ножом вообще? Тыщ, тыщ, там вот это вот все. Так. Ага. Ага. Не подняться, да, малыш? Ага. Язычком-то потереби. Кристальное крыло. О, прикол. Ах ты, маленький негодник. Ах ты, маленький, на кого? Ну, лапки поднял-то свои. Упал на крышу, блин. Не, не подняться туда. Надо сейчас завалить, когда у вас. Ой! Вас тут двое, да? Так, подрезал одного. Так -а. Ага. Пойдет. Ох, хорошо. 1090. Блин, промазал. Во. Ну и чё? И чё теперь? И кто теперь? Крутой, мать твою? И кто теперь крутой, мать твою? Все. Отлично, разобрались. Ухватиться, uh, а куда я полечу-то? Ну, давай, ладно, попробую. Я пошел каким-то путем, даже не знаю, типа нужно мне туда вообще нет. А, кайф! Нашел маску, рандомно пошел, короче, по ободку, нашел маску. Они помогут мне Ага, ага. Ну что, ты что, ты что, ты встань, давай! Ну покажи, кто ты есть, то давай! Нормально, пойдет. Отлично. Я уверен, в, о, в победе. Уверен. Опа, лесенка. Опускаем. Все, здесь у меня получается спуститься по лестнице. А, слава святым угодникам чи кому-то там, да? На удаче прохожу. У меня в этот раз котик лежит на ногах, поэтому. Подожди-ка. А мы здесь были. Здесь этот лифт, мы пробегали. То есть, соответственно, мы здесь. Вот, мы просто сюда не пришли Потому что мы не это Могли не забрать вот это вот То, что там лежало, да И что мы еще могли упустить? Думай А ничего, ничего Тут все, все и так понятно Все ясно, все ясно Так, лифтик от... открываем Заходим Наверняка там куча еще всего есть Давай, изучить Супер перевод Лютейший крутой перевод Изучить Изучить Изучить, о, да? А вот о. так, а вот так, ну Мне даже не понадобилось э, тратить пули винтовки Потому что у меня вообще все очень здорово Слушай, так я здесь, все, я понял, где я Так, подожди, так может быть сейчас можно здесь по... Так, столовую кухня угу. Давай попробуем э, Куда это мне надо, напрямую, да, получается Назад, вернись Тупица! Так. Что толку бежать? Школьница бегать? пришла. Школьница пришла. На кухню это направо получается. Если тебе не выжить. Да ты задолбала меня. Я уже нашел 4 маски, ты мне ничего не сделала за это время. Так, кухня. Ага. Напомните, пожалуйста. А, ну ясно. Ну во. Спасибо. Ох, как, да? Неприятно Ну-ка открой коросик! Росик, Росик полосанем тебе Ой, хорошо, ты, Санечка Ну, не порождай насилие Я осуждаю насилие, в самом деле Насилие это, ну Где еще кто? Так, теперь мне надо посмотреть а, Карта, вот у меня была, да Карта сокровищ Это три асуры. это где-то здесь То есть вот вход А, над кухней, все, над кухней в самый правый угол. Над кухней у нас что находится? Вот эта комната? Угу. Нет, это мне, получается, вот это вот надо. А что мне здесь надо сделать? Бочки убрать какие-то, мясо срезать. Скажите. Все, я бегу по главному залу. Сейчас последнюю маску установлю на ее исходное место. На... Не понял. Не понял. Кому ч от меня надо? Кому тут ч от меня надо? У меня есть две маски, правильно? А, маска гнева. И маска радости. Идеально. Перфект. Вот это еще. Да ты шо? Все, я установил а, все маски. Идеально. Все, дверь получается открыта, я пошел сохраняться. Ну он нахер. Реально. Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Чаще-ще, давай. Хотите что-то купить? Да. Кошелек герцкого, во-первых, я тебе попродаю всего этого дерьма. Извини, конечно, крыло, хрустальное, кристальное туловище. Подожди, а вот это вот все. Счастливо! Разве нельзя сокровище изучить? Нет. А, изучить. Так. Положение, масштаб, сброс, R закрыть. Ага. Серебряное кольцо. С о, сюда можно что-то вставить. Цена сочетаемая, А, да, все понял. Кольцо можно что-то вставить, а в эту нельзя вставлять. Понял. Угу. Ой. Все. Все. Туловище, туловище 2 продаем. Все кольцо пока нет, отмычка нет, лекарства, патроны, патроны, леми, м, эм, какая хорошая стоимость-то на мою, о, все, все, окей, обменять налей, да, мы выходим, припасы, по-моему, это в припасах было сумку прокачать, да, я хочу огромный, купить товар, да, вы это заметили, да, так, модуль для пистолета значительно увеличивает боезапас, а вот это модуль для ружья значительно увеличивает скорострельность, Блин, давай <свот> Давай сразу установим его Ну а потом Ну а иначе-то что? А иначе-то как? Ну что? Это а, для, так, мины и снайперская винтовка Так, давай сразу прокачаем Установить Окей <свот> а Что <чё> покупаем? <свот> так, приговаривать один мой друг Так, все, здесь прокачано А здесь мне ничего пока не прокачать К сожалению, не Спасибо стене, за покупку, сэр. Да, пожалуйста а что тут желтенькая такая? А, все, это не мое, это не мое, все, это не меня, это не меня, это... А, сохранится. Ты еще куда? то побежал? Ты куда? Ты резвый такой? то ты, ну, успокойся, все, подыши, вдох выдох, не понял, сохранился или нет? Вдох выдох, вдох выдох, все. О, мисс Менджевалыска. Да нет. Сейчас я вот тут ржавые обломочки поразваливаю, все вот это вот. Так, это о, кайф. Ой, хорошо. Так, все, патроны для пистолета есть. Ножом. О, регент. Регент мне нужен, кстати. Реагент это вельми добро Хлоп, патроны, пистолетные. Так, здесь на максималку. Здесь на максималку. 18 патронов, отлично. А в дробовике у меня 7 патронов влезают. Вместимость моя. Отлично. Ничего себе, ты, Сань, даешь. Ты, ты Санечка, даешь. Так, что здесь? Когда уже будут сражения эти с боссами? Все вот эти вот. А, вот, смотри, открыть. Что-то в нем должно там, короче, а меч какой-то нехеровый, да? Который убивает демонов. Да, кайф, супер. Ты все испортил. Да ну куда не вытащи, высунь, давай. Шикарно! Работает что ли или че? Просто понимаешь мою уровень везения? Ее вынесли нахер напрочь вообще еще. Как мне с этим бороться? Как с этим бороться? Нож потерял. Дракон. Это дракон. О, это такое. Сейчас я тебя. с тобой разберусь легка. У меня 4 патрона в винтовке. А, она меня схватило еще. Давай покатаемся. Покажи мне мир. Украсть мое времяпровождение. Офигеть. Это а, они все каждые такие вообще? Ничего. внутренний мир. Я понял. Я все понял. Ты умрешь в смерти. Ты умрешь. Девка, ты умрешь. Ты умрешь. О, патроны. Снайперские патроны, патроны, фляга. О, то ты шо. Опа-ля, жопа-ля Ирина, тебе повезло Только так, ты, ты, ты, ты, мать, Мне нужно мать, по ней стрелять, ты, да? Ты, Только ты, по ней мать, Подожди, а может быть ты? Ты уверена, что... То... Ты точно уверена, что я? Так, все падает Что-то хвосты машутся, все падает я, не, я промазал. Я не попал. О -о -о. Бери, бери. Да тихо, тихо. Сейчас минус лицо. Минус лицо. Я-то думал, мне там с ней нужно воевать. А это не так. Все казалось, блин, не так. А куда она вот полетела? А? А, что? Ой, а что она сейчас будет делать? Ой, а что за жуки? Не надо мне такое. Все, я спрятался. Ха-ха-ха! Где она? Где? Где я сейчас флягу ей прострелю? Где, где, где? Да тут покажите, хотя бы куда. А, Дайте. Да ты, ты кого? Ты думаешь, у тебя что-то есть? Вообще? О, я пошел. Я все. Я мама позвала домой. Тебя, я тебя. А. Опять улетает. А где у меня пушка живот? Выбрать, можно подборок? <связь> ой, хорошо, ты посмотри, упала, девка Ой ой ой ой ой ой ой ой Я тебе, я мочкану тебе, я тебе отвечаю Почти умерла, да? Куда ты полезла? <связь> Ой, ой, ой, Санечка Вау Хорошо А вот она, а вот она пошла Понакатанный, накатанный, Санечка Миллион патронов тратим Так а, Выбираем Ой, ой, ой, да? Неприятно так да. да ты шо, смотри А где она? ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой патроны закончились а чего это да а все катсцена я ее победил я ее уделал дел нахрен с победой еба джейм жаль нож уронил какой хороший нож был блин это я и напинал, конечно. Ты ты шо? Да ты шо? Может, мне не надо было напинывать, надо просто убежать вверх. По патронам все пусто встану. Можно? Спасибо. Итан. Итан. Сейчас, конечно. Я тебе сейчас. Я Бу покажу тебе, сейчас будешь нюхать. Хочешь? Ты умрешь, девка. Какая ж ты жесткая. Ты пустые сами. Ой, а зашл? Не говорите, что меня сейчас убьют. Блин, бич, лазанья на анапин, выкуси, понюхай мою щель, бич. Вот так вот, Иден борется совсем. Да я, какой Иден я? Ты не розу. Бореть, мечтает, ну давай, давай, покажи, что ты можешь, Ид? Да, сейчас, давай, да. Угу. А ага, как Кста? Кста убил тебя, Кста. Не заметила? Я тебя Кста прикончил. Кем себя возомнила гнида? Твой! Да, все, высохла девка Минус одна из трех Минус одна из трех Отлично сработал у нас, Сань. Так, то есть тем ножом пыряем Открывается их форма, в этой форме их можно убить, согласись, круто Ага Не я здесь проклят Все, развалил. Убил. Нахер! Вот он, победитель. Чемпион чистейший, честнейший бой произошел. И я выиграл. Я победил. Только я почему-то хромаю. А, мне, наверное, что-то не здоровится. Как инвалид иду, смотри. Как инвалид. О, все, зашевелились. Так, это что такое? Что это такое? Это ловушка была или что ли? А, нет, ну сейчас дверь откроется. Похоже, я смогу выбраться. Да, скорее всего так а, Грязная колба Окей, что за грязная колба у нас? Склянная емкость с, цвет, а, с цветком и мечами на гербе Слой грязи мешает увидеть ее содержимое а -а -а -а -а. Чем Что, мы не можем ее помыть, что ли? Ладно Окей а, Сбегите из замка, у меня задача Я по-прежнему ее не выполняю Поищите розу Снова говорит, поищите розу Это же так легко, да? Это так просто, ну Побегай там, помельтеши что-то О. О, да Отлично Так, и что же, что же, что же, что же, что же что? А, Дом с красной трубой М -м -м. Что же здесь? Абсолютно ничего? мое любимое, что ли? Так, так Горит красным, значит здесь что-то есть А что? Во, вот это? Это все? Ну ладно, мне достаточно Я не, не скажу, что я привереда какой-то А мост разрушен Разбит, развалины, Все тут плохо И мы упали вот прямо оттуда Хорошо, но здесь же есть, правильно? Что-то Вот сюда я могу войти? У меня есть болторез, кстати нет, не поможет мне болторез, да, получается? Тогда куда же мне? Бич. Куда мне идти, бечь? Что мне нужно, бечь. Поищите, говорит, розу. Бейч. А здесь нет рычага никакого. Бич. Сюда я не могу спуститься, бейч А здесь в доме мне ничего нет. А, подожди, может быть, могу выйти в окно? Угу. У меня по-прежнему нету никакого ключ, грязная колба, а, семейное фото, ключ... Так, так, понятно. Ах, что же можно сделать здесь? Получается, здесь у нас есть туалет. В туалете у нас есть порох. И... В целом... И в целом больше ничего нет. Куда деться, не при, Не знаю. А, подожди, может быть можно Нет, тоже нельзя Идеально Да, вот это прикол, конечно Сейчас посмотрим Так, так, так Можно выйти туда или туда Однако везде все закрыто Почему? Куда же мне идти тогда? Все закрыто, нахер Что, получается надо обратно Вот сюда Вот тут вот Тут закрыто А чё болтореза у меня нету? Нет. А чё? Чё куда идти, блин? Лодка. Оттуда я пришел. Туда не пускают, сюда тоже. Может быть надо отстрелить что-то? Нет, это тоже не работает. нам делать-то? А -а -а -а. О, так ключ, ключ. Стеклянные содержимое. Может быть, тут еще раз все-таки надо что-то посмотреть более бдительно, осторожно. О, там какое то или сердце, или птичка там. Масштаб. Ой. Нет, смотрим, вращаем положение. Мозг номер три Ева. А -а -а, сбросить назад. Положение, масштаб. Uh -huh. Uh -huh. Да вы что, вы прикалываетесь? Или куда? Это прикол или куда? Здесь нет выхода, правильно? Здесь тоже, здесь колодец, здесь э, здание. А что, вот здесь можно куда-то пойти или что? Не понимаю Просто дайте знать, где вы находитесь Что это так сложно? Просто выйти отсюда и понять куда двигаться? Я не понимаю О, это я случайно, кстати Лодки Аааа, -а -а, да ты что? Да ты шо, Сань Ладно, вот вырежем посюда. Прям посюда вырежем. Эх. Пойдем дойдем до интересного чего-нибудь. О, по рыбке. Хорош. А зачем мне рыба? Охотник. Говорит, охотник. Ну ладно. Это бабка чокнутая темноты, Мой опыт игры в эту линейку игр Подсказывает, что суть. вот таких бабок надо выстреливать в этой игре Да взойдет, да взойдет в ночи жуткая луна Все мы просим вас пролить свет В жизни в смерти Славим стоит Эй, помните меня Я чуть не погиб в том замке Что здесь происходит, можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. О, ключ крутой. Мне только не нашел нее. розу. Где ее прячет матерь Миранда? Ха -ха -ха -ха -ха. Опоздал. Ну Слушай, бабка такая, как опоздал. опоздал. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Кербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Он мне что-то подсказывает. Но эта загадка, лишь а -а -а -а. пока нет ответа. То есть мне надо четыре локации обойти, короче. Вот этот вот замок менжевалыски я уже прошел. Mm -hmm. Вот здесь есть ключ Ключ, который мне нужен Обязательно, все, я его забрал Так, посмотрим Здесь карта, это понятно Больше ничего здесь нет А вот здесь тоже ничего Ну ладно, давай посмотрим Вот новая локация получается Крылатый ключ Давай Теперь открыто, хорошо Пройдем, посмотрим, изучим, что у нас тут есть В ближайшее времечко Можно его о, рычажок подтянем Рычажочек-то под Благо-благо, что мне хватило денег на сумку увеличить Там ё-моё, там можно целый холодильник сплятать теперь в этой сумке О, место ритуала Изучить Очень знакомый символ Нет, здесь никто не ключ нужен, здесь нужно что-то другое Ладно, посмотрим Здесь может быть кинжал есть, который упал у меня, нет? Как так можно было всрать Единственное оружие, которое могло убить э, Этих демонов Уникально <плёвший> Так Так Понял, все, извините, понял Я что-то опять варварством Занялся каким-то так, мы сейчас пойдем сюда. Здесь будет какой-то. А, лутбокс. ебой yeah, Еп, yeah, Снайперские патроны. Mm -hmm. Красота, красотища, красоту личка. В два слова, опять-таки. Опа. Все нормально. Вроде. Вроде он не жив. Так, здесь эти опять демоны. Я могу спрыгнуть туда. А... Нет, не могу. И туда не могу, получается. Ой, я думал с тобой можно так же Типа знаешь, завалить тебя там Ладно, я не буду На-ка Идем сюда А, как оно, нормально чиня? Блин, до кого? Во, пойдет Так, и реагент А где? Где еще кто, кто урчит? Кто сказал мяу? Так, опускаем. А, у меня нет механизма, который опускает все это. Отстой, конечно. Хер тебя не видно-то, а? Во. Во. Во! Козочку, козочку напорол. Да ты что, смотри, Санчо делает. Ой, санек. Санек-санек со своими этими козами. М -м -м. Так, ничего нет. Пойдем. Смотрим сюда, смотрим сюда, смотрим на карту. А reden. Давай попробуем сюда зайти, потому что вот мне нужно туда, мне нужно опустить, получается. Ну ясно. Давай. Ой. Ладно, я такой херню упорол, надо было просто. Ты да в них не попасть, ты слышишь? В них еще и не попасть, ты че? Ты будешь стараться, хер попадешь. Так. Ну благо, их можно с одной... Э, с одного выстрела убить. Обломки металла. Вот это вот все, мне, конечно, надо. У меня нет рецепта на, на изготовление пуль. Блин, я не хотел открывать, реально. Потому что сейчас какая-нибудь катсцена будет. Я думал проверить. Нет, и это того стоило? Нет, не стоило Сейчас пойдем сюда лутаться Здесь точно что-то есть а какой ключ мне здесь нужен? Не подходит Ключ с отметкой, не подходит к замку а Ключ Димитрески, не подходит А еще у меня есть Какая-то грязная колба, карта сокровищ И крылатый ключ, не подходит Странно Странно, Что должно подойти К этому говну так, мы сейчас вот тут не были, да? По-моему Если тут есть что-то, проход, да Проход здесь определенно есть Ржавые обломки здесь можно собрать И ничего более И отправимся тогда отпра... Отправляемся вперед Как раз таки вот сюда Куда мы не хотели так заходить А вернее заходили вовсе очень неуверенно Алтарь Да уж Кругом одни ворота. Вот и вы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 это лицо, да? А? Розмари Уильямс. А? Лицо. Вам не кажется, что в колбе ее голова. Ты гонишь? Скажи, чтоб штил. Нет. О, нет. что пштил. Нет. Роза! Лучше молчите! Этого... Этого не может быть! Я вам не верю. Душа вашей дочери цела. Ну да как то так? Это что это за Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? А какой В Западной О, части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет, а потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думайте, Колбас, рыбку у вас... продают, смотри, какой торгаш. Лицо. Хост... Или голова. Ну, лицо, хедшот. Голова. голова. И все же. Если это вранье, я убью вас. Шутник, блять Блин, ну ты даешь Ищите дом с красной трубой Мы Можем пойти туда И там его искать, либо... О, тут еще что-то А у тебя нету случайно? Да. Кошелек герцога Могу продать, да? Кристаллическая димитреска 25 тысяч Прикинь, рыба 800, в этом регионе обычно... Несъедобно, сыром. Вы, видите лекарство? Так, да-да-да-да-да. О, Охренеть. леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая-то Но... О, оптический так, прицел, мина. Это что? Упор для щеки. 30 тысяч, еще больше увеличить. Так, давай улучшим а, оружие. Я часто стреляю с пистолета. Соответственно, что? Урон? Судовольствие. Да. Темп стрельбы нет. Боезапас, перезарядка. 4 тысячи, тысяч. Подожди, вот. Давай еще. Ага. Урон. Mm -hmm. Да. Перезарядка нет. Вот здесь перезарядку можно? Да. Давай пистолет. 5 тысяч и 4. Одну минуточку. Темп стрельбы. 5000 нужно. Нет задачи важнее, чем добыча товар Нет ничего важнее. Ну, продадим кольцо. Продадим кольцо. Ага. Ага. все так плохо. Да, все так плохо. Нет, на самом деле хорошо просто. Я вот сейчас как раз-таки качну тогда пистолет. Вот это вот. Или нет, или боезапас, или темп стрельбы. Давай, простая модификация. Я быстро управлюсь. Угу, спасибо. Интересных Все, спасибо. Изучить. Снова тут что-то есть. А, это вот одна из четырех частей розы. Да ты шо. Да ты шо. Флэшбэки ловим. Так, я все понял. Я все понял. Ребят. Оставляем прохождение этой игры на следующую серию А вам огромное спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Этим вы поддерживаете меня как автора своих роликов Это важно для продвижения видео Важно для меня Я хочу обратной связи от вас, моей аудитории Которая, я уверен, на высшем уровне Круг моей семьи растет, нас становится все больше и больше За что вам огромное спасибо Давайте внесем немного актива Поэтому что хочу сказать Всем огромное спасибо за просмотр. Пиши в комментарии, что думаешь по поводу наших прохождений. А с вами был Йоба Гейм. Всем пока.